Всех приветствую, друзья, на своем канале. Это видео я записываю, так как мультимедию я свою S-PRO старую продал. И так как в комплекте у нас идет камера, соответственно, я своему покупателю должен отдать свою камеру. И насколько вы знаете, что камера комплектная у меня установлена как фронталка. И сейчас мне нужно будет ее снять. На улице мороз. Утром было минус 20. Сейчас, наверное, где-то около минус 15 и самое сложное это снять нижнюю защиту нижний пыльник клипсы там примерзли поэтому буду сейчас мучиться снимать заехал на такой вот небольшой подъем чтобы можно было подлезть внизу чтобы снять этот пыльник но друзья видео было бы неинтересным если бы это было просто снятие камеры дело в том что мы будем подключать Вместо нее новую камеру, вот такую вот, которая шла в комплекте с CC2+. Это камера с разрешением уже повыше, 1920 на 1080 здесь вот указано. Соответственно, мы эти камеры сравним. Я сейчас почищу камеру, сяду в машину и покажу вам, как снимает эта камера. И потом уже, соответственно... Включим новую и проверим, как снимает новая. И сравним их между ними. Ну что, начнем снимать камеру. Итак, друзья, камеру я демонтировал. Сразу говорю, было непросто. Так как за... заматывать скотчем было очень плохой идеей. На морозе он задубел. Поэтому, друзья, не рекомендую ни в коем случае заматывать скотчем обычно. Потому что если вдруг вам понадобится зимой... Что-то раскрутить Либо снять камеру А гаража у вас нет То, соответственно, этот вариант вам не подойдет Лучше уж использовать Либо гофру Либо какую-то э, ленту антискрипта, как она мягкая И все-таки ее будет проще снять Итак, друзья, я хотел вам сейчас продемонстрировать Испортилась ли э, Камера за это время Отписка струила ее или нет В общем, вот так вот она выглядит В принципе, объектив хороший ее не успела от песка струить, ставил я эту камеру летом, сейчас у нас декабрь. Ну, примерно прошло, может быть, около полгода, и с камерой ничего не случилось. И да, она у меня была запитана на постоянку, многие спрашивают, а как? Вот она постоянно под питанием, не сгорит ли она? Друзья, еще не было такого, чтобы кто-то говорил мне, что у кого-то сгорела камера. Вот полгода, пожалуйста, камера стояла, целехонькая работает отлично. Итак, и вот у меня также в руке новая камера. Сейчас я ее достану. Вот она камера. Форм-фактор абсолютно такой же. Единственное, здесь только разница в разрешении. Здесь iHD 1080p. А на старой камере просто iHD. Итак, друзья, как мы проверим камеру? Вот я подключил ту камеру старую, которую я снимал. Вот так вот я ее поставил. Обзор будет в ту сторону. Сейчас запустим фронталку на нашей мультимедии и проверим качество. Соответственно, включим сначала старую, а потом подключим новую. Так, в машине мороз. Так, так, так. Передняя камера. Запускаем. Итак, ну видно снег. Качество в целом неплохое. Сейчас я ее попробую еще приподнять немножко, чтобы снег не цепляло. Так, ну вот так вот получилось. В целом качество хорошее. Но давайте же проверим, какое качество будет все-таки у новой. Разрешение там повыше и какое там будет изображение итак вот подключена новая камера и разницы друзья я особо не вижу может быть чуть-чуть получше а так как бы все то же самое угол один и тот же не очень большой может быть градусов 140 150 не больше ну и разрешение в принципе и старой камеры тоже хватало так что разницы особо никакой нету сейчас вам еще раз покажу, что это именно новая камера вот она у нас новая а вот у нас лежит старая абсолютно то же самое ставить я ее сейчас не буду потому что все-таки в полевых условиях таких не очень удобно холодно, руки мерзнут все-таки, наверное, установлю, когда приеду в гараж не в свой, конечно. И там все уже нормально установлю. Так как там будет все-таки теплее, чем на улице. В минус почти 20 градусов. Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем удачи на дорогах. Всем пока.